Но было привести в порядок участок сделать дренаж по всему участку и ливневую канализацию обратилась в компанию землечист и ни на секунду не пожалела сам участок был просто в ужасающем состоянии там трава по пояс, весь в ямах, в рытвинах после стройки куча мусора вот. ребята все вычистили мгновенно все разровняли, отсыпали утрамбовали парковку мне Подобрительно душевный, ну и из-за своего профессионализма просто сделали краше прежний. Идеально работающий дренаж, ливневая канализация. Все точно в срок, все ровно так, как мы и проговаривали при встречах. В общем, дальше у меня отмостка и уже наведение красоты на участке. И дальше только землечистом. Спасибо большое.